415 база ответьте. связь установлена всем привет извините за временные неполадки мы начинаем сегодня в выпуске робот-хирург который смог невероятный power bank tesla караоке ночная бабочка новый алгоритм защиты а также новый дизайн youtube Робот-хирург, который смог. В медицине произошла очередная мини-революция. Ученые из университета Джонса Хопкинса уже много лет работают над своим роботом, а точнее системой U-STAR. Роботизированная система, предназначенная для проведения хирургических операций, а точнее сшивания мягких тканей. Наноточность, а также скорость и автономность делают из этого робота суперхирурга. По словам Кригера, операции на мягких тканях особенно сложны для роботов из-за непредсказуемости событий, заставляя их быстро адаптироваться к неожиданным препятствиям. Стар имеет новую систему управления, которая может корректировать хирургический план в режиме реального времени, как это сделал бы хирург-человек. В результате эксперимента данный робот сделал операции четырем свиньям. В сравнении с результатом процедур, выполняемых человеком, наложение швов роботом признали более точными и последовательными. Использование нанотехнологий в медицине – именно то, что нужно сейчас человеку. Караоке-микрофон для владельцев Tesla. Илон Маск каждую неделю радует нас новыми дополнениями к своему электрокару Tesla. И в этот раз мы не остались без приятного сюрприза. В продажу поступили комплекты из двух микрофонов вместе с обновлением программного обеспечения, которое посвящено китайскому Новому году. Для использования устройства потребуется приложение для караоке Лешей КТВ. Гарнитура автоматически соединяется с системой электрокара. Пользователи могут выбрать один из нескольких предустановленных режимов. Микрофоны также можно использовать и вне автомобилей Tesla. Данный комплект Tesla Mic раскупили всего в течение часа с начала его продаж. Стоимость микрофона немного превышала 188 долларов, а форсовщики, местные предприниматели, предлагают приобрести девайс рук всего за 500 долларов. Также в январе компания подала заявку на регистрацию торговой марки для продажи собственного звукового оборудования. В данную категорию входят наушники, микрофоны, динамики, цифровые плееры, мегафоны, аудиоинтерфейс и другая техника. Ночная бабочка поможет обеспечивать информационную безопасность. Возможно, совсем скоро появится новый способ усилить цифровую безопасность. Причем способ неожиданный. Исследователи из Южнокорейского института науки и технологий Кванжу предложили использовать шелк тутового шелкопряда в качестве ключа безопасности. В статье, опубликованной в журнале Natural Communication, исследователи заявили, что свойства шелка можно использовать для создания физических неклонируемых функций PAF. PAF могут выступать в качестве физических ключей безопасности для цифровых сервисов. Причем такие ключи невозможно дублировать или клонировать. Аппаратные ключи безопасности – это устройство с уникальной идентификацией. Они содержат чип с протоколами безопасности и кодом, который позволяет подтвердить личность для доступа к онлайн-сервисам. Исследователи из ГИСТ считают, что можно создать надежные и экологичные ключи аутентификации благодаря использованию естественных микроскопических различий в волокнах шелка. Волокна, на которых проводились исследования, были получены из ночной бабочки бамбикс море. Затем ГИСТ использовал датчик изображения, светоотражающее зеркало и три диода, чтобы зафиксировать узоры света, отраженного от шелка. Таким образом получается уникальный паттерн безопасности. При оптимальной плотности луч света, попадающий на шелк, вызывает дифракцию света. Наноструктуры в отдельных микроволокнах усиливает контраст интенсивности света по отношению к фону. Затем свет улавливается датчиком изображения. Поскольку узор микроответствий получен естественным образом, он уникален, а значит рисунок света создает уникальный ключ доступа. Затем ключ можно преобразовать в цифровой формат в 15 шелковых ID-картах, из которых можно извлечь код аутентификации. Чтобы обойти такую аунтификацию брутфорсом, потребуется примерно 41 год. Это первый модуль ПАВ, разработанный с использованием природного материала. То есть людям не нужно тратить время на разработку сложных ключей безопасности. Природа уже сделала это за нас. Невероятный пауэрбанк емкостью 27 миллионов млн часов. Китайский ютубер по имени Хэнгри Гэнг придумал крупнейший в мире аккумулятор с невероятно большим объемом емкости. Изобретатель создал пауэрбанк на 27 миллионов ампер часов. Основным компонентом пауэрбанка является большая аккумуляторная батарея, похожая на те, что используется в электромобилях. Гэнг сам строил большую часть проекта, включая защитную раму и проводку для 60 портов питания гаджет достаточно для зарядки примерно 5000 телефонов с батареями емкости от 3000 мпер часов. блок питания может питать не только смартфоны, а и стиральные машины телевизоры и другие бытовые устройства. Хотя пауэрбанки зачастую портативные этот powerbank вряд ли поместится в вашем кармане. Видеоплеер YouTube на Android, iOS получил новый дизайн. Сервис YouTube внедряет новый интерфейс для полноэкранного проигрывателя в мобильных приложениях для Android и iOS. По задумке, теперь пользователям будет легче ставить отметки нравится или не нравится, просматривать комментарии и делиться любимыми роликами. В старой версии интерфейса для доступа к большинству из этих функций требовалось выполнять жест смахивания. Теперь эти функции перемещены на передний план в нижнем левом углу экрана. При этом связанные видео, ранее выводившиеся в нижней части экрана, теперь убраны в небольшую кнопку, расположившуюся в правом нижнем углу. Эти изменения заметны только при просмотре видео в полноэкранном режиме. Когда пользователи смотрят ролик в портретном режиме, приложение выглядит практически без изменений. Теперь получить доступ к комментариям можно нажатием одной кнопки. Google уже приступила к разворачиванию новой версии пользовательского интерфейса в мобильных приложениях YouTube для Android и iOS.